Всем привет, друзья. Барселоне нужны деньги. Денег мало, а трансферы нужны, и в этой ситуации руководство клуба хочет продать Фрэнки де Йонга. Барса хочет 100 миллионов евро, а главным претендентом является Манчестер Юнайтед. Сегодня разберемся в том, нужен ли Фрэнки Барселоне, и постараемся сделать определенные выводы. Поехали. Итак, в 2019 году Барселона покупает у Аякса Фрэнки за 75 миллионов евро. Все ликуют, это идеальный игрок для стиля Барселоны, это лучший молодой полузащитник в мире, это будущее Барселоны и всего мирового футбола. Но, как оказалось, все эти слова со временем куда-то улетучились. Переход Фрэнки в Барселону многие сравнивают с переходом Луки Модрича в Мадридский Реал в 2012 году, но это не так. Луки было 26 лет и да, спустя пару месяцев издание марка признала Хорвата худшим приобретением сезона. Но спустя полгода после трансфера Модрич адаптировался и дальше пошло-поехало. Он стал основным полузащитником и со временем очень сильно прибавил. Так вот, с Фрэнки такого, к сожалению, нету. Уже три сезона голландец играет точно не за те деньги, которые за него заплатили. Тот же Педрик, которому 19 лет, или Габи, которому и 18 и нет, играют не хуже, а иногда даже лучше. Фрэнки, безусловно, игрок высочайшего уровня. Он молодой, талантливый футболист, но почему-то в Барселоне у него не получается. Возможно, проблема в том, что у Барселоны есть Педри, Гави, Бускес, которые любят владеть мечом. Педри и Гави хорошо обостряют, и в целом им нравится владеть мячом. Это и не дает Фрэнки раскрыться, особенно в этом сезоне. Если он уйдет в другую команду, где нет лидера в центре, то там Фрэнки вполне может раскрыться. Он будет главным и через него будет строиться игра. К сожалению, Де не может раскрыться в Барселоне, как бы нам хотелось. Очевидно, что ни один тренер Барселоны не знал и не знает, как использовать его лучшие качества. Куман был ближе всего. И теперь Хави вроде как тоже не понимает, что делать с голландцем, где его использовать и как с ним работать. В Барсе никто не будет строить игру через Фрэнки. Уж очень много лидеров в команде. А вот в Манчестере Тен Хак, который хорошо знаком с Де Йонгом со времен Аякса, готов построить игру под голландца. Там он, скорее всего, будет лидером. Да и в целом, в Англии ему будет проще. Там больше пространства между линиями. Сам футбол динамичнее. Не так, как в Испании, где найти пространство очень тяжело. И там, как мне кажется, больше возможностей раскрыться для Фрэнки. Претенденты. Их не так уж и много, по слухам это Бавария, Сити, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Бавария сейчас ищет замену Левандовскому. им не до Фрэнки, по крайней мере сейчас. Про ПСЖ в новостях что-то всплывало, но нет ничего конкретного. Сити тоже вроде как хочет голландца, но конкретных предложений не было. А вот Манчестер Юнайтед уже предложил один вариант и в целом это один из главных кандидатов на Фрэнки де Йонга. Они предлагают 60 миллионов евро и 20 бонусами. Барса хочет 80 плюс 20 бонусами, либо сразу 100 миллионов евро. Вот за такую цену Барса готова продать Фрэнки де Йонга. 100 миллионов евро. Как мне кажется это нормальная сумма, за того же Чуа Мини ре... Реал отдал 100 миллионов евро, а он играл только в Лиге 1, и то на хорошем уровне играл последние два сезона. Но здесь надо добавить, что за него боролись ПСЖ и Ливерпуль. ПСЖ поддавил, и Реалу пришлось платить 100 миллионов. Да, ему 22, но Фрэнки тоже молодой, ему только 25, поэтому 100 миллионов – это минимум, который нужно заплатить. Но есть большое «но». Такое требует Барса. Никто, как мне кажется, не будет платить такие деньги. Тем более, в последнем сезоне Фрэнки играл не очень хорошо. По игре в сборной и за те же заслуги в Аяксе он стоит 100 миллионов. Но по игре в Барселоне, если говорить по факту, его стоимость максимум 70-80 миллионов. Опять же, Фрэнки, к сожалению, нестабильный игрок, и в целом в Барселоне у него что-то не получается. Он талантливый, способный и высококлассный игрок, но что-то ему мешает. Нет стабильности и развития, и это самое важное. Повторюсь, он очень хороший игрок, но как будто Барса не для него, или я тупой и ничего не понимаю. Мое мнение по продаже Де Йонга, я не знаю. Это очень тяжелый выбор. За него предлагают хорошие деньги. Самому Френки чего-то не хватает, и в Барсе у него какая-то зажатость. Возможно, в другой команде он раскроется по полной. Также Барса с продажей Де Йонга немного разгрузит зарплатную ведомость, что, конечно, положительно повлияет на последующие трансферы. Ну и летом должен пройти Кисье. В команде будет Бускес, Кисье, Педды, Гави. Возможно, Хаби найдет еще кого-нибудь из Академии. Но также возможно, что в следующем сезоне Хави найдет ему место и Фрэнки заиграет по полной.